Я хочу про Сеню рассказать историю. Значит, Семен летит из Перми в Москву. Он сел в бизнес-классе ранее раннее утро. Он такой сидит, думает, интересно, с кем я буду лететь. Тут заходит человек в самолет. Сеня мне это рассказывает. Он говорит, представляешь, заходит человек. У него крокодиловая куртка, цельная. И Сеня смотрит на его обувь и на куртку. Человек снимает куртку, а у него там рубашка, у которой джинсовая, но вставки на карманах грудных и на погонах из крокодиловой кожи. И вот здесь еще вот на локте крокодиловые вставки. И он достает из крокодилового чемодана крокодиловый портфель. И кладет наверх. У него еще очки, у которых душки тоже из крокодиловой кожи. На очках. И он очки снимает аккуратно и достает телефон. У него в крокодиловом чехле телефон. И он садится рядом с Семеном, такой вскидывает руку, чтобы посмотреть на часы. У него из крокодиловой кожи ремешок. И тут подходит стюардесса и говорит, добрый вечер, меня зовут Аня, я буду вас в бизнес-классе обслуживать. Как я к вам могу обратиться? Мужчина говорит ей, Гена. Это реальная история. И, и Сеня мне это все рассказывает, я говорю, Семен, говорю, самое смешное в этой истории не то, что... Вот мужчина был весь в крокодиле, и так случайно получилось, что его звали Гена. Самое смешное, это ты пропустил, Семен, он говорит, что? Я говорю, это был первый случай пермских авиалиний, когда Гена и Чебурашка летят вместе в бизнес-классе. <плодиспространение> <плодиспространение> <плодиспространение> <плодиспространение> <плодиспространение>